Это у вас была потребность в табаке, в дыме, то есть в этом, или в рефлексе, или что ли. Успокаивали себя в плане стресса? Скорее всего, мне кажется, что вот это чисто как, как самообман такой типа успокоение. Там, типа какой-то там кайф получит от сигареты. На самом-то деле понимаешь, что это же, что это ерунда. Что а это после, неправильно. А после процедуры, А после и... второй процедуры, ну, вот не знаю, вот эти процедуры это вообще что-то. Как бы. Как бы мой, мой мозг уже давно как бы. Требовал это, еще учитывая, что у меня это ну, сражение, ну, это черепное давление, и постоянно вот эти вот курсы, э, весной, там, осенью проходить, утомительно это же постоянно. Столько количество этих лекарств вливаешь, вливаешь постоянно. Это с детства у меня, плюс еще там сотрясения в жизни были. Что вы почувствовали после сеансов, после первого, после второго? Что поменялось у вас? Вообще отношение к жизни поменялось даже, реально как бы ко многим вещам стал относиться по-другому даже некоторые вещи вообще даже какой-то такой какой веселый пофигизм появился Супругой это вы стали какой-то другой, легкий да, ну так говорят и, да? и значит как его лучше слышать стал, еще у меня тем более право ухо потеря слуха была после этого, кстати, шейного хондоза 50 процентов да, сейчас лучше слышать стало. А так я вообще хотел аппарат закрыть слуховой. Думаю. Потому что на совещании сидишь, там какой-нибудь большой босс сидит, шепчет, потихоньку говорит, не слышно же. Это а хорошо все рядом сидишь. Сейчас, а слышите. Си... сейчас практически да. Ну, еще не замечал я, ну, окружающие говорят мне. Ага. Я-то сам не замечаю этого. Что еще поменялось? Поменялось. Ну, вот сейчас в последнее время что-то этот, со сном как-то ногу сыпаться стал. Однозначно. Раньше утром встанешь, как не выспавшись, а сейчас уже в 5-6 глаза открываются, все, охота что-то творить, может двигаться. Слушайте, ну это феноменально, как вы курить бросили. Мне курить я сам в шоке. Вообще, я еще сюда летел, когда самолет думаю, надо же, блин. И на спиртную тоже так же. Тоже? Да, тяги нет такой вообще. Но ну, я как бы особо не, не, не употреблял, Ну чувствую, что как-то и неохота вообще даже. Бывает же надо там пойти, там что-то, пока вина выпили, кружку пива, сейчас даже это что-то вообще даже особо не хочется даже. А как на стресс реагируете сейчас? На стресс. На стресс нормально, кстати. Более так. Ну, в принципе, я и раньше как бы стрессоустойчив был. Потому что ну, работа такая. Это же ваш начальник здесь был. Нет, это мой коллега был, коллега был это да. мой друг был, да, который я отправлял, он тоже, он, он руководитель крупной компании такой. А. Он говорит, раньше он вот так ходил, говорит. а сейчас, смотри, идет вот так. А, а, это, это даже он. он, это и то, это после первого курса это было, это было после первого этого курса, он сразу утром зашел, говорит, что, что с тобой случилось, ты говорит, весь вечер, я говорю, да ну, я же был в субботу у вас, ага. а нет, нет, первый курс был среди недели. Да, и вот он на второй день утром потом меня увидел. Первый сеанс. Первый сеанс, да, среди недели был. Да. А он тоже, он такой этот руководитель крупной компании. Там, и, ну, много людей, подчинения таких. И этот, у я, него я работал тоже замок. Он говорит, я помню, он всегда вот такой ходил, говорит, ты сейчас идет, идешь и улыбается. Да. Реально, вообще терапия это вообще, это что-то. Мне, когда вот Денис Мир там рассказали, я прям сразу же, я говорю, все, я готов, поедем, посмотрим. И вот первые два курса я прошел, я чувствую, что у меня как бы это, после второго курса начало, каждый, да, а. каждый день, да, каждый день что-то новое вот открывается. Но не сразу, у меня как бы чуть позже пошло, у них раньше пошло, там эффект, такой. у них настроение, мы когда собираемся там, с ними общаемся, у них настроение, они смеются так, чисто такой нормальный. Не, ну такой адекватный смех, детский такой даже, может быть. Что-то сидим, вспоминаем. Слушайте, ну вы Вообще, жалеете что Нет, с... конечно, не жалею. Нет-нет-нет, ни в коем случае. И даже я вот кого знаю, своих там друзей, коллег, я вот сейчас всем даже рекомендую, потому что как бы круг общения, то, что люди все заняты. Сейчас такое время же чужое. Ну да, каждый отягощен своими проблемами. там А надо все это уметь отодвинуть. Как бы вот эта терапия нам помогает.